Привет друзья, это финальная пятая серия озвучки битвы Сайтамы против Гару из оригинальной манги Ван Панчмана. На этом озвучки манги завершаются, потому что смысла выкладывать их на этом канале я не вижу, ибо они набирают лишь пару тысяч просмотров, а для канала с аудиторией более 98 тысяч человек это очень мало. Для тех кто хочет смотреть мои озвучки, я буду их выкладывать на своем бусте, куда вы сможете перейти по ссылке в описании я в свою очередь буду радовать вас новым контентом обзоры никуда не денутся. с выходом новой главы ван панчман видео выйдет на следующий день и больше пропадать месяцами я не стану очень надеюсь что просмотры в скором времени возрастут. а для этого мне нужна ваша помощь друзья поставьте лайк этому видео это реально поможет его продвижению что ж ну а прежде чем начать видео хочу выразить отдельная благодарность данному Нурзат, Вовка, Программ Серго, Роман Виговский, Батлборг, Репорт Джангл, Доктор Баг, Малик из Магомбетов, Элджин 142, Чепчик, Денвер, Диктобус, Евгений, Мит и, конечно, Бустером, Фасту Накамура, Деликта, Даниил Мякишев и Батлборг. Большое вам спасибо, друзья. Именно благодаря вам я начал выкладывать видео каждый день. И я не намерен остановиться на этом буду стараться еще сильнее. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Let's go! Ну так что ты дальше собираешься делать? У меня к тебе одна просьба. Ты меня понял? Подожди, ты хочешь, чтобы я скопировал твое боевое искусство копирования? Слушай внимательно. Ты наверняка можешь скопировать мою технику и даже превзойти ее. Я передам тебе технику запредельной мощи моего кулака, которую я не успел раскрыть полностью, даже украв силу Бога. Ты должен быть благодарен. И это ты называешь просьбой? Если честно, мне как-то пофиг. Но в любом случае, что это нам принесет? Попробуем и узнаем. Ну ладно, хорошо. Наверное, это будет что-то интересное. Можешь считать, что прошел все курсы по боевому искусству. Следи за моими руками. Если кто и может овладеть силой Бога, не касаясь его, так это ты. Молча. Силы обратно! А, ага. Соль! Эй! Hey. Нас сосредоточься! Хм. Они оба представили себе свои внутренние вселенные. Частицы и античастицы, сгенерированные космическим излучением Гару. двигаясь в обратном направлении, субатомные частицы начинали имитировать движение друг друга. Так же произошло и в теле Сайтамы. «Давай, Сайтама! Иди и уничтожь его!» О! «Ты единственный, кто может это сделать! Ты должен уничтожить!» Это ужасное будущее! Саитама начал перемещаться назад во времени. Вау! Не могу в это поверить. Твое боевое искусство и правда нечто, Гарро. Я ваше ужасное будущее. Угроза Божественного Уровня. Ага. Я могу просто сделать так? Я наконец-то стал им символом ужаса, который вергнет героев в отчаяние абсолютным злом. А -а -а -а. Спасибо. Гарроу, это ты? Старик, так ты жив? Это форма. Что с тобой случилось? Настоящее время. Я наконец достал им символом ужаса, который вернет героев в отчаяние, абсолютным злом. Удар аномальной силы со спутника Юпитера вернулся в прошлое и обрушился до того, как был совершен. Изменение причинно-следственных связей абсолютно неминуемо. Один удар обращается в ноль, завершая эту битву. Это же... Учитель? Гарл. А? Охотник на героев? Что произошло? Моя сила. Она куда она уходит? Куда это меня занесло? Последнее, что я помню, это как взрывная волна от атаки Гару откинула меня. Учитель! Простите, не рассчитал. Генас, ты напугал меня до чертиков. Так ты на самом деле живой? Что случилось? Он пришел из ниоткуда. Его сила превосходит даже этого лысика. Эй, ты же охотник на героев Гароу, да? Он определенно выглядит как мое ядро. Да. Когда я очнулся, оно было в моей руке, а промежность моих штанов была разорвана. Какое необычное явление. Давайте я попробую подключиться и активировать его. Ага, включилось! Ага. что за черт? Похоже, оно настоящее. Ага, в этот самый миг память ядра, которая пересекла время и пространство вместе с Айтамой, перетекла в Геноса. Эй, эй! А? Что такое, Геннесс? Прошу простить, голова кругом пошла. Он точно мое ядро. Так что же это за воспоминание? Не может быть. Будущее, которое могло бы произойти? Учитывая обстоятельства, можно предположить, что... Учитель, разве вы ничего не помните? А, что именно? Согласно воспоминаниям, которые остались в этом ядре, оно и вы, учитель, пришли из будущего. А -а -а? Если вкратце, то... Это всего лишь гипотеза, основанная на так называемом параллельном мире или теории мультивселенной. Но я подозреваю, что это ядро пришло из одного из бесчисленных параллельных миров, которые отклонились в результате ваших действий. Я не знаю, в какой момент произошло это расхождение, когда наблюдатель принимал решение или когда наблюдатель предпринимал действия. Но одно можно сказать точно, что новый вы отделились от первоначального вас в начале вашего путешествия во времени и сливается с с вами в этой временной шкале когда движение было завершено и слились с вами в этой временной шкале когда движение было завершено время разделения и слияния может быть ключом к тому когда параллельные миры разделились возвращаясь к тому что я говорил в будущем откуда это ядро появилось? я был убит Гару. даже если бы вы многое скрывали гару никак не смог бы вас переиграть независимо от того сколько существует параллельных миров и на самом деле события связанные с ядром, ясно показали что даже если бы и произошел худший исход со смерти меня или всех других героев прямо перед вашими глазами вы бы превзошли время и пространство чтобы спасти всех нас ваша способность преодолевать законы причинности и манипулировать ими теперь являются абсолютным доказательством вашего совершенного безупречного чувства героизма что и стоило от вас ожидать учитель что касается принципов лежащих в основе путешествий назад во время времени, мы можем предсказать, что оно попадет под один из трех сценариев. Первый из них таков. Основываясь на теории относительности нахождения скорости заглушения массы, это может серьезно. Ясненько. Так или иначе, хватит об этом. Рад видеть, что ты такой же, как и всегда. Он не вспомнил, просто не слушал. Или просто не помнит. Вряд ли, ведь это Учитель. Вероятно, как и тогда с Морским Королем, он решил проявить благородность и превознести боевые заслуги других героев. Во всяком случае... Учитель, вы пролетели через время и пространство, чтобы спасти всех и весь мир. Ни Гароу. И никто другой во всей вселенной, кроме вас, Учитель, этого не знаю. И... Кроме меня. А, чего ты смеешься? Да так. Мне нужно рассказать об этом людям, которые должны это услышать. Это моя обязанность как ученика. Учитель, знаете, вы появились как раз в самый последний момент и спасли всех, как и положено герою. С чего ты это вдруг? Во всяком случае, обычно я не успеваю вовремя. Нет, вы определенно успели вовремя. Терео Терео Подъем, Терео Дядя? Подождите, Дядя Это приснилось. Ага. Там чьи-то голоса. Все сейчас там. <про> <про> <про> <про> Ура! Умри, охотник на героев. Неплохо ты нас отделал, да? Теперь <про> наша не <очередь> охотится. <про> <про> <про> Это конец. Все кончено. Таинственный удар развеял божественные силы. Гару никак не мог понять, как это произошло. И все же, как ни странно, он принял это без сопротивления. Возможно, это произошло, потому что все было устроено им же только из будущего. Хотя Гару никак не мог этого знать. Что случилось? Неудачники <свят> Эти ваши жалкие удары Все на что вы способны Эй, а ну остановились Все что вы делаете, такая это бьете избитого парня ты на чьей-то стороне? По вине этого типа мы были ранены. Ты же видел, как он буйствовал, верно? Если мы будем просто сидеть и мило болтать об этом, то он испепелит нас всех. Этот человек-монстр уже превратился в полноценного монстра. Его казнь — это единогласное и неизменное решение. Ха, не помню, чтобы я давал согласие. И я! И я! Ага. Ты еще кто? Ага. Кто победил Гару? Дядька Бласт? А то у меня голова закружилась. Я толком ничего не увидел. Внезапно появился совершенно голый мужчина, который с одного удара победил Гару и потом улетел. Безусловно, это выглядело как один из тех приемов Бласта. Ага. Чего? Бласт? Хочешь сказать, что он нам помог? Но почему голый? Хм -хм. Учитель. Uh -huh. Я считаю, что только вы имеете право решать, как поступить с Гароу. Ага, с чего бы? Знаешь, и не такой я уже спец в подобных рода дел. Но похоже, он просто позволяет им бить себя. Почему бы не позволить каждому заниматься своим делом? Не то чтобы это действительно имело большой эффект. А? Гароу, хм. хватит. Я хочу кое-что спросить у этого парня. А Зомби Мэнсон. Гароу, я не думаю, что человек сможет получить силу такого масштаба, став монстром. Источники этой силы иной, а ты просто выступил аватаром, верно? Допустим, божественный или что-то в этом роде. С одним из наших врагов было что-то подобное. Божественный? Бласт тоже говорил что-то похожее. Разве? <смех> что ты там сказал божественная ты совсем башкой тронулся все что здесь произошло было только из-за меня давай же немедли убей меня прикончи меня этот парень больше не хочет жить ты сам этого хочешь. Так и быть. Исполню твою казнь. Остановитесь! <свист> торео! Тарео Кун! Вы все безжалостны! Разве вы не герой? Почему вы все это делаете? Это дядя настоящий герой, который много раз спасал меня. Дядя, быстрее убегайте. О -о -о. Пожалуйста, не обижайте дядю. О, так это и есть тот дядя, о котором говорил Таракун. «О, понятно. Этот монстр обманул тебя и переманил на свою сторону. Бедное дитя». «Это не так!» «Теперь нам нужно выполнить наши обязанности как героев. Мы не навредим ему, поэтому, пожалуйста, веди себя тихо». Ты только что говорила его казни. Блин, что же делать? Тут не о чем спорить. Мы же не можем просто отпустить его, верно? Конечно. Вы хоть представляете, сколько еще урона могут нанести монстры благодаря этому парню? Охотишься на героев? Да, и в конце концов он же монстр. Так что у нас нету другого выбора. А -а -а. А -а. Быстро прекратили это все. Перед вами стоит ребенок. Мотор Кинга на максимальной мощности. А -а -а -а -а! Кинг! Да он в ярости. Мы сделали что-то не так. Эй, Кинг! <фatical ringing> <фatical ringing> кинг, сан! Гарроу! Я не позволю тебе так легко расстаться со своей жизнью. Если ты причинил вред людям, то должен компенсировать ее в десятки раз больше. Нет, сотни, спасая других. В этом абсолютное зло лучше всего, да? Так держать. Тебе стоит понять, кто ты на самом деле. Позволишь мне жить, ты... «Пожалеешь об этом?» «Я ни о чем не пожалею. Чуть не забыл тебя поблагодарить. Это ведь ты помог Геннессу и Кингу. Спасибо тебе!» «Эй, Сайтама, что будем делать? Хорошо. Давай просто скажем, что ты остановил его и сдержал свое обещание». «Я все равно собираюсь остановить его сам. Знаешь, я почти уверен, что именно он спас тебя и Геннесса, когда вас загнали в угол». О -о -о. Как же вы меня достали! О -о -о. А? А? <связывающие> а -а -а. Он сбежал! Вот дерьмо! Куда он делся? Черт! Он ведь снова повторит эти зверства. Не, а все будет в порядке. Остальное мы должны оставить на старика. Металлический рыцарь? Похоже, что угроза уже миновала. Корабль, который я спроектировал, засек ядерный взрыв. Теперь я начну устранение радиоактивных осад. И аналитическое расследование атаки. Вы все больны острой лучевой болезнью. В лаборатории вы все пройдете обязательные тесты и процедуру обеззараживания. <твет> <muyillo001 /2> хорошо. А -а, учитель. Первым делом нужно попросить доктора Кусена починить твои руки и ноги. Тогда мы сможем начать поиски того, чего осталось от нашей квартиры. Здесь, в этом проливном бассейне. Так точно. И в тот момент я осознал То, что нужно миру, это непредвзятое правосудие а Абсолютное непредвзятое зло Настоящий мир через непредвзятый страх Которого герои просто не могут достичь Недоделанный мир, созданный героями Просто делает людей самодовольными в их сердцах И это самодовольство приводит к злодеяниям Кроме того, люди не всегда несут наказание за свои поступки В этом принципиальное различие между между ними и монстрами несовершенный фальшивый образ мира который превращает людей во зло мир где вы не можете сделать все правильно даже для одного маленького уродливого сопляка которого дразнят в углу парка в глубине души я знал что должен был это сделать я бы отказался от такого мира я бы стал сильнее всех остальных я бы стал абсолютным монстром с которым никакая справедливость никогда бы не смогла покончить вы понимаете, что это расследование о неуплате? Вы сожалеете о том, что сделали? А? Отвечай на вопрос, который тебе задали! Прошу, простите нас. А, ну и денек. Допрос об ушейбе, который ты причинил, закончился на прошлой неделе. Теперь мы можем наконец сосредоточиться на том, чтобы сделать обход и извиниться перед жертвами твоей охоты на героев. Не указывай мне, что делать. Ты мне не отец. Родители Гароу никогда не появлялись во время его арестов. Ха. Возможно, эта старая голова ни на что не годится. Но то, что я могу склонить ее перед тобой, радует меня. Это значит, что она еще на месте. Все, что нужно, чтобы стать родителем, это ребенок. Но ты не можешь стать учителем, не проложив путь для него. Ага. Ха, ну и бредятина, ты, конечно, доставил мне немало хлопот, но помогло то, что ты оказался в месте, которое было легко найти. Гарру, и что теперь? Все-таки нашел меня, старый Болтон. Это не заняло много времени. Ведь я тот, кто показал тебе эти секретные тренировочные полигоны. Возможно, он хотел, чтобы я его нашел. Просто чтобы ты знал, старик, тебе лучше не заблуждаться. Единственная причина, по которой я вернулся к тебе, заключается в том, чтобы я мог вспомнить свой кулак. «Охотясь на героев, я понял, что не могу найти никого другого, кроме тебя, кто был бы достаточно хорош, чтобы продолжать спарринговать со мной на ежедневной основе. Хм, рад, что соответствую твоим стандартам». «Тогда мне врезали так, что я даже не понял, что произошло. И в тот момент я полностью забыл все секреты, которые пробудились во мне с тех пор, как я превратился в монстра. А -а -а. «О, точно, ты знаешь, как он пожелает?» Ага, он Торео. Кто же еще? А, ребенок-заложник, который был найден во время операции, я слышал, что он в полном порядке. Камень-ножница-бумага. Каменежница Бунара. <смех> Похоже, ты монстр Торео. <смех> Сговорились друг с другом. Ладно, понял. Получай! Удар Рейнджера справедливости! <смех> монстр уничтожен! <смех> Вы думали, что я какой-то монстр? Я герой Гаромен. Независимо от того, как сильно меня бьют, я всегда стану на ноги. Идите на меня все сразу, вы фальшивые герои. А? -а, -а это еще что за предыстория? Не выдумывай на ходу. Правильно, взорвись или разорвись уже. Э Эй, Тарел! Это сынок того богатенького мужика на ринке. Хочешь поиграть у меня дома? Я только что скачал Кинга Мусоу. О, звучит круто. та та ты дружишь с Ваган Маконом? Ага, а друзей можно позвать? Конечно. Он сказал, что можно. Давайте играть вместе. Смотрите, это рюкзак ребенка императора. Клёво, да? О -о -о! Ваганма, после того случая ты стал таким взрослым, что я едва могу тебя узнать. Они быстро взрослеют, не так ли? Да, сэр. Говорят, каков отец, таков и сын. Давай же, отец, подвинься. Извините, пожалуйста. Сделай все возможное, Торео. Я собираюсь сделать то же самое. Старик, как думаешь, ты мог бы устроить для меня что-то вроде боевого состязания с героями? Но, те, с кем я дрался после превращения в монстра, был ты, Бомб, Флэш, Бласт и тот странный лысый парень, Сайтама, или как его там? Если я буду разбираться с ними по порядку, я почти уверен, что на этот раз смогу достичь пробуждения и без превращения в монстра. Ха-ха! Значит, ты уже думаешь, что можешь победить меня не забегай так далеко вперед юноша Ха -ха. в конце концов моя спина чувствует себя довольно хорошо с тех пор как металлический рыцарь провел полное лечение тела тебе лучше подготовиться к настоящей тренировке Ха. валяй Приемник серебряного клыка да, Серебряный Клык станет его опекуном и в конце концов предстоит его ассоциации. Он сказал это, подавая заявление об отставке. Оу, дыра, которую он оставляет, довольно большая. Ее нужно заполнить. Если он достаточно хорош, чтобы заручиться поддержкой такого человека, я бы хотел видеть его в списке как можно скорее. Так каков же этот новичок? А хм, ну... «Ты же знаешь, нужно просто подождать и посмотреть. Ой, не надо так». «Гарроу, да? Все, что мы можем сейчас сделать, это довериться Серебряному Клыку. Точнее, на способность Бенгасана по реабилитации этого парня. Если мы задействуем его, я уверен, что это вызовет огромную негативную реакцию со стороны других героев. Но другого выбора нет. Мы укрепляем наши силы в подготовке к Великому Пророчеству. Это важнее всего остального». Что ж, мы точно не можем пойти куда-нибудь выпить вместе, так как ты несовершеннолетний. Я думаю, что нет лучшего способа узнать друг друга получше, чем просто приятно поболтать. Есть ли какие-нибудь девушки, которые тебе нравятся, Какого черта? Ты меня пугаешь. Это может быть идол или какая-то другая. Ну, если ты так на Устаиваешь. Девушка, которая играет желтую гау в гау рейнджерах Ее зовут Киира, вроде как О, актриса из Синтай Шоу Это застало меня врасплох Синтай Шоу Это линейка сериалов про отважную команду героев Проще говоря, рейнджеров Но разве желтые из Синтай Шоу обычно небольшие, сильные, любящие кари, а? твоя информация устарела. Старик. Давай я расскажу о Сентай-шоу в наши дни. Ха -ха -ха. вот, короче, вот так. Вот так.